всем добрый день в самом начале хотел сказать о том что для нас это новый формат по сути это первый вебинар который открывает серию онлайн семинаров для инженеров разработчиков я бы хотел начать свою презентацию тезисом о том почему мы считаем образовательный момент важным в нашей деятельности как производитель который сталкивается с с тысячами проектов мы считаем диалог между инженерами и производителем очень важным. Это позволит на начальном этапе проектирования продумать конструкцию для дальнейшего беспроблемного производства, ну и как следствие возможной эксплуатации, позволит убедиться в надежности изделия, ну и, что немаловажно, оптимизировать его стоимость. Возможно, для кого-то кого материал сегодняшнего вебинара покажется знакомым. Во-первых, мы должны были с чего-то начать. ну И во-вторых, на наш взгляд, правильнее двигаться от простого к сложному. Постепенно добавляя в свои разработки усложняющие элементы, при этом понимая, что они необходимы. Но как, как следствие приведут к удорожанию изготовления печатной платы. Ну о таких элементах конструкции мы обязательно поговорим в следующих наших вебинарах. О самой терминологии типовые и нетиповые сборки. На самом деле это не, никакая не стандартизованная терминология, но это распространенная общемировая практика. Производитель на основе имеющихся в его распоряжении складского материала создает условные конструкции, ну, то есть, прежде всего под распространенные толщины суммарные толщины миллиметр полтора два миллиметра создает наиболее по его мнению удачные ну, или э, доступные конструкции э, которые прежде всего э, позволяют оптимизировать производство по срокам ну и э, что немаловажно по цене при этом э, персонал э, Обученные сборки такого рода пакета, ну по сути, может выполнять эти операции с закрытыми глазами. Нетиповые сборки. Ну, по сути, это такие же конструкции, но собраны из альтернативных материалов, к примеру, и просто из другой толщины ядер или с применением других припрягов. То есть технически это ничем не, Нет никакой сложности в технологическом плане. Есть только вот тот самый нюанс оптимизация сроков. То есть мы дальше к этому подойдем. Если мы говорим о том, что мы резюме изготавливаем печатный плат от одной штуки, Понятно, что платы бывают разные, большие и маленькие, и в случае небольшого размера изготавливать одну плату на большом поле технологической заготовки довольно затратно. Применяя типовые сборки, мы тем самым создаем ситуацию, при которой в любой момент времени к одной плате может быть добавлено десяток плат от другого производителя просто потому, что структура одна и та же. В случае же, когда мы имеем дело с выбранными другими материалами или другими толщинами и также это один заказ, вернее одна плата, мы вынуждены каким-то образом переносить стоимость такого изготовления на на, на на себестоимость такого изготовления на стоимость плат. При этом, если э, вот такого рода э, сборка э, выходит за формат одной технологической заготовки, э, все э, повышающие коэффициенты отменяются и по сути мы, мы изготавливаем э, вами созданную э, сборку уже как как это было бы если бы вы выбрали а, типовую сборку ну перейдем собственно к технологии а, в качестве исходного материала а, мы применяем а, диэлектрическое основание ламинированное с двух сторон медной фольгой а, в качестве такового выступают а, ламинаты изготовленные на основе стеклотканей Пропитанный связующим на основе эпоксидных смол ну, с разными физическими характеристиками. Не так давно мы полностью отказались от материала с температурой стеклования 130 градусов и полностью перевели всю линейку многослойных плат на материал со стеклованием 150 градусов. Он в настоящее время является типовым для ну, извините за для издавления типовых сборок. При этом в нашем арсенале есть, остается материал с температурой стеклованья 170 градусов, но это будет уже не типовая сборка и даже в случае, в случае если заказ выходит, как я говорил, за формат одной технологической заготовки, Само изготовление будет несколько дороже, просто потому что материал заметно дороже материала с температурой стеклования 150 градусов. Ну и ряд имеющихся в нашем распоряжении складских фольг 18-35. Это то, что мы применяем для типовых сборок, но помимо этого могут быть применены и 70 е и 105 105 микронная фольга. Ну, на следующих слайдах мы приводим технические характеристики каждого из материала. Еще раз хочу. Значит, Материал с температурой стеклования 170 идет просто рефреном. То есть, это просто еще один материал, похожий по, по, своей, по, по, по свойствам с материалом с температурой стеклования 150, но типовым является материал с температурой стеклования 150. В этих табличках кому-то будет интересно диэлектрические свойства, то есть, там, напряжение пробоя, кого-то заинтересует поверхностное сопротивление а кого-то может быть диэлектрическая проницаемость. Но опять же, это не тема сегодняшнего обсуждения. Значит, здесь у нас материал соответствует стандарту, американскому стандарту IPC 4101. 150 градусов это 99-я спецификация. 170 градусов температура стеклования, 126-я 126 спецификация. Важное замечание. Стандарт описывает три класса жестких материалов. Первый класс, когда в спецификации производитель указывает только толщину диэлектрика, то есть материал fr ноль пять фольгированный с двух сторон 18 фольгой. Это означает, что 0,5 это толщина только диэлектрика. Суммарная же толщина будет еще плюс толщина фольги с двух сторон. Второй класс, это когда в спецификации указывается суммарная толщина. Ну и третий класс, это очень специальный класс материалов, по сути это заказной, очень дорогой материал, когда в спецификации указывается минимальная толщина диэлектрика с учетом его шероховатости. Ну, здесь значит, еще раз обращу внимание, ядра от 100 микрон до 700 микрон. Класс С, только диэлектрик указывается от 0,8 и до 3 миллиметров. В обозначении толщины участвует и фольга в том числе. Ну, в качестве справочного материала здесь мы приводим всю линейку по толщинам. Эту же информацию всегда можно будет можно найти на нашем сайте в соответствующих разделах или в общем разделе. Материал 150 и материал 170 градусов температуры стеклования. Далее к технологии изготовления. Раскрой исходного материала. Разные, разные форматы выпускаются в деле ламинатов, Серийные, крупносерийные производители, как правило, фокусируются на каждом заказе, то есть оптимизируют размер технологической заготовки, исходя из размеров самой платы или там, панели плат, оптимизируя, минимизируя технологический отход на этапе раскроя. Мелкосерийные же производители и портативные изготовители, как правило, работают на стандартных выготовках снова термин и снова он не, не стандартизированный. То есть, во-первых, выбирается производитель, в частности стеклотекстолита, выбирается удобный формат заводского листа. А далее просто материал безотходно режется на 6-9, четыре части. И принимается такая заготовка в качестве стандартной заготовки. Ну, помимо оптимизации отходов, такой подход, прежде всего, позволяет повысить качество изготовления. Так как, вот если мы говорим про нашу практику, то мы имеем довольно сжатые сроки на само изготовление и любой сбой по ходу изготовления на любой операции технологической, ну как минимум, поведет к срыву сроков. Применение стандартной заготовки, ну по сути, упрощает, снижает требования к обслуживающему персоналу, то есть просто у персонала нет возможности заготовку спозиционировать на своем участке, каким-то неправильным образом. То есть под каждую операцию на заготовке уже просверлены необходимые базовые отверстия, присутствуют все необходимые реперные знаки. Тем самым мы упрощаем, ускоряем скорость изготовления печатной платы. Здесь на этих слайдах приведены все наши возможности и для двухсторонних, односторонних плат, многослойных плат, в зависимости от используемого финишного покрытия, оно тоже накладывает свои ограничения, ну и по каждому из видов материалов. Ну и кто-то, наверное, знает, что у нас в Москве две производственные площадки. По, каждым, по каждой из площадок есть еще свои дополнительные ограничения, ограничения. но это так скорее для общего, общей информации. Ну вот, собственно, как раз пошли многослойные варианты изготовления. Ну, гибкий, жесткий также здесь присутствует. Движемся дальше по технологии. Нам необходимо на нашу медную фольгу перенести рисунок, ну, в данном случае наших внутренних слоев. Заготовка На заготовку нужно нанести фоточувствительный материал, фоторезист. Выпускается он в двух видах. Он бывает жидким, наносится путем валиками, и сухой пленочный, предварительно нанесенный на основу. При этом он может быть различной толщины, но каждая толщина она для своего назначения. Мы применяем универсальный фоторезист, который позволяет нам в некоторых технологических операциях экономить как парк оборудования, так и сокращать собственно, время, необходимое на изготовление. Но ну, об этом по ходу повествования. На обоих, Я уже упоминал про две площадки. На обоих площадках мы полностью отказались от фотошаблонной технологии, которая на самом деле, конечно, уже устаревает. Мы от, от нее отказались. На обеих площадках мы переносим рисунок внутренних и внешних слоев. При издавлении любых печатных плат мы применяем прямое экспонирование, то есть с помощью лазерных, светодиодных, Ультрафиолетовых резисторов мы ультрафиолетового лазера или ультрафиолетовых светодиодов мы переносим изображение непосредственно на заготовку по предварительно отсверленным базовым отверстиям. Что нам это дает? Ну, как минимум, мы вот в формате нашего производства, когда по сути каждое изготовление это новое изготовление, потому что ну, была одна плата и, попала, и была она размещена вместе с рядом других заказанных плат. Завтра вам необходимо 10 плат, поэтому ну, по сути фотошаблоны у нас были одноразовыми и что в общем добавляло к себестоимости изготовления. Но помимо вот того, что мы отказались от устаревшей технологий, мы получили новую технологию, позволяющую нам повысить класс точности нашего производства. Об этом тоже я скажу позже. Позволяет нам отслеживать и накапливать статистические данные по при предыдущем операции, ну, это, по сути, по сверлению, если оно было, оборудование имеет возможность слегка скорректировать изображение, то есть, ну, натянуть на не очень точно отсверленную заготовку. Но при этом статистика накапливается и в какой-то момент Установка просто откажется наносить изображение, сообщив нам о том, что такой-то станок сверлильный сильно поплыл. Его необходимо выводить и проводить с ним определенные мероприятия. Движемся дальше. Это операция, первая операция, влияющая на точность будущей печатной платы. Ну, тот самый класс точности печатной платы. Здесь приводим мы уже данные из нашего обновленного 2009 года стандарта. Кто-то может быть знает, что при этом параллельно никто не отменял действия стандарта 1979 года. В новом стандарте у нас появилось два новых класса, 6 и 7 класс. И тут вот как раз хотелось остановиться на понятии классов некоторых заблуждениях. А заблуждением является то, что производитель изготавливает плату по классу, который вы, скорее всего, указали в конструкторской документации. Нет, как правило, современные производства оснащены таким образом, что они способны изготавливать платы 6 и 7 класса. И, собственно, и делают это, а вот уже на этапе окончательной приемки. АТК э, проводит необходимые измерения, э, сверяется с требованиями э, конструкции документации и, если, ну, вот в частности, если говорить о, о рисунке, э, мы имеем э, погрешность э, 150 микрон, ну, то есть -то вот здесь, да, а в, в конструкции документации написано, что плата должна быть изготовлена по четвертому классу точности, то понятно, что мы, э, к сожалению, изготовили бракованную печатную плату она бракуется вот примерно как-то так далее ну по сути что такое прямое экспонирование часть рисунка засвечивается ультрафиолетовым и в этом месте фоторезист изменяет свои физические свойства а тот, что не подвергался ультрафиолетовому воздействию, он остался в первоначальном виде и подвержен довольно легкому подвержен удалению довольно мягкой щелочной химии. Далее заготовка травится. Фоторезид удаляется в насыщенном уже растворе, там да, в насыщенном растворе щелочи, там, по-моему, кислый все-таки раствор. но не суть. Обнажая при этом базовую медную фольгу. Почему я здесь выделил базовую медную фольгу? Зачастую, ну, это не очень относится к этому случаю, То есть тут у нас не было гальваники, но зачастую в погоне за токовыми там нагрузками разработчики забывают о том, что при прохождении гальваники, ну, забывают, возможно не знают, считают, что медь наносится только на стенки отверстий. Нет, помимо Стенок а меди высаживается и на поверхность всех проводников. Дальше это будет понятно из, из рисунка. При, при этом толщина ее, этой гальванической меди, ну, довольно значительно, если мы говорим о 18-микронной 18 базовой фольге, это порядка 30 микрон. Ну Просто потому, что условия высаживания меди на поверхность проще, чем условия в отверстиях. Да, проводимость гальванической меди хуже примерно в два раза, чем проводимость медной фольги, но тем не менее эту толщину ну, в каких-то местах даже надо учитывать ну или как минимум о ней знать. Далее фоторезист в более жесткой химии удаляется, он нам больше не нужен, и мы подошли вплотную к сборке нашего пакета. Для того чтобы, ну то есть медь довольно, тем более медная фольга, довольно гладкая вещь, и в случае если у нас слабо развит рисунок, то есть какие-то планы питания, то мы встаем перед проблемой перед проблемой адгезии, да? то есть гладкая вещь, гладкую вещь довольно сложно приклеить. Нам необходимо каким-то образом развить поверхность нашей медной фольги. Это делается либо механическим способом, то есть прям валиками, да? ну, или химическим, как это делаем мы. То есть, мы оксидируем медь для того, чтобы повысить ее адгезионные свойства. Далее мы собираем пакет. Поверх нашей, нашего ядра, будем назвать его уже так, накладываются листы припрега различной толщины. Ну, отдельно, возможно кто-то не знает, припрег это по сути тот же самый стеклотекстолит и тот самый стеклотекстолит, он и состоит из припрега. То есть, точно так же для того, чтобы набрать ту или иную толщину базового материала, производитель на своем производстве собирает, складывает в несколько слоев стеклоткань, припрыг, дальше укрывает это медной фольгой, нагревает и прессует при остывании э, образуется как раз тот самый жесткий материал. То есть это припрыг это не, до, не, полим, не, полимериз, не полимеризованный э, стеклотекстолит. А, ну и поверх уже припрыга мы укрываем э, нашу заготовку э, листами медной фольги. Напомню, это 18,35 для типовой сборки э, или 70-105 для э, нетиповой. Если мы имеем дело шестислойной структурой, то между ядрами также прокладываются листы припрыга. И вот важное, важные критерии выбора минимальной толщины припрыга. Для левого рисунка вот такое правило. Что мы имеем, если говорить о физики, которая происходит при нагревании и прессовании. На ядре у нас, напомню, уже сформирован рисунок. И в случае, если он довольно развитый, то есть какие-то там есть шины, да, то есть множество проводников, то при нагревании прыга смола разогревается и при давлении она начинает начинает затекать межпроводниковое пространство и может получиться вполне может получиться так что вся ну, не вся а большинство этой смолы заполнит пустоты между проводниками и по сути нам окажется нечем склеивать нашу многослойную структуру в случае, когда мы к ядру напрессовываем медный лист, то есть вещь, которая не имеет никаких пустот, левое правило: минимальная толщина припрыга должна быть больше, чем, больше или равна трем базовым, ну, собственно, неправильно говорить базовым, просто трем толщинам, хотя нет. Простите, я оговорился. Да, именно так. то есть Трем толщинам меди э, в ядре. То есть, если, не дай бог, э, ядро у нас проходило гальванику, то там будет толще, чем базовая фольга. Ну и в случае, если мы... Рисунок немножко другой, но он дает понимание. Если мы склеим, как я говорил, э, в шестислойной плате, то между собой мы уже склеиваем э, два ядра, на которых э, сформированы рисунки. Здесь свое правило, обязательно его необходимо учитывать. Но тут мы говорим о минимальной толщине, толщине припрыган. Ну и правило, есть такое правило. 2 минимум. 3 максимум. Почему 3 максимум? Ну просто потому что может получиться так, что количество. Вытекающий смолы при большой толщине припрега будет слишком большим, и любые мероприятия могут оказаться бесполезными. Просто тонкие ядра могут потечь между собой. И у нас будет большое совмещение слоев. Два является оптимальным той причине, что у, э, стекло... у припрегов есть направление, э, направление плетения э, стекловолокном. Поэтому листы кладутся ортогонально, компенсируя возможное, там возможно неправильное растекание э, припрегов. Но тем не менее э, с какого-то момента мы провели эксперименты и отправила минимум два слоя, готовы отказаться, но при соблюдении вот указанных правил, готовы отказаться от этого правила. В тех случаях, когда это действительно необходимо, мы можем положить припрыг в один слой. Сверление сквозных отверстий на станках с ЧПУ. Ну, я на самом начале говорил о том, что у нас есть некоторая Допущение, оно с одной стороны является конкурентным, конкурентным в смысле сроков изготовления, мы все отверстия сверлим сразу ориентируясь на финишный, финишный, финишный диаметр, как металлизированные, будучи металлизированные, так и не металлизированные отверстия. Ну, это, прежде всего, нам позволяет э, сократить количество операций. Ну, и э, при э, использовании традиционного метода, когда э, сначала э, сверлится только отверстие под э, будущее металлизированное отверстие, а на финишных операциях снова повторным установом на станок с ЧПУ сверлится крепежное отверстие без металлизации, мы выигрываем э, во времени и э, нет необходимости нет необходимости в большем парке сверлильного оборудования. Ну, есть еще небольшой нюанс. При таком подходе несколько теряется точность сверления крепежных отверстий. В нашем варианте она все-таки повыше. Ну и операция сверления. это Вторая операция также влияющая на э, точность э, будущей нашей печатной э, платы. Далее э, мы должны сформировать рисунок э, внешних слоев. Здесь, ну, по сути, примерно то же самое, что и с внутренними. Также мы ламинируем заготовку фоторезистом, прямым экспонированием переносим рисунок э, внешних э, слоев. Далее фоторезист, который не был засвечен, удаляется и заготовки поступают в гальваническую линию. Вот как раз из данного рисунка понятно, что гальваническая медь высаживается также и на поверхность проводников, и на контактной площадке. Ну и здесь важным замечанием приведенные цифры. О них надо сказать. В обновленных наших стандартах, которые во многом повторяют стандарты IPC, новые требования по минимальной толщине металлизации. Если в нашем стандарте 79 года 23752 было Четко прописано, что толщина металлизации для двухсторонних плат должна быть не менее 20 микрон, то для многослойной конструкции она должна быть не менее 25 микрон. В обновленных стандартах все немножко попроще. Значит, вы видите на экранах это 20 и 25 микрон. Ну и минимальные, минимальные значения. Далее нам рисунок необходимо перед травлением меди защитить мы наносим металлорезист. В качестве таковых могут выступать ну, довольно широкий спектр металлов, начиная от того же самого припоя химически осаждаемого, олова технологического, как, которым пользуемся мы, вплоть до золота. То есть, далее травление по золоту, и это же золото уже у нас может выступать в качестве в качестве финишного покрытия. Такого процесса у нас нет. Мы применяем в качестве технологического металла покрытие химическим оглом. Далее травление и удаление металлорезиста. Мы сформировали полностью нашу многослойную конструкцию со сквозными отверстиями металлизированными и далее переходим к заключительным Операция. Да, еще о травлении. Важной, важным допущением нашей технологии является, называется она полуаддитивная, то, что когда мы начинаем травить нашу заготовку, процесс распространяется, ну, условно вертикально. Но как только мы опустились ниже крышечки из металлорезиста, процесс начинает развиваться и в горизонтальном направлении, то есть появляется боковой подтрав. К чему я это введу? К тому, что при такой технологии всегда будет в разной степени выраженная трапеция. На срезе проводник всегда будет трапециевидным понимая это, мы вводим коррекцию рисунка на подтрав. Это полторы толщины базовой фольги. Для чего? Для того, чтобы сечение проводника, то есть мы будем иметь у основания, возможно, чуть больше от проектного, а у вершины мы будем всегда иметь заужение. Вот, чтобы сечение, сечение вытянуть, мы вводим эту коррекцию. Ну и что касается э, допусков по травлению, ну, предлагаю запомнить вот, самые лучшие цифры. Это вот, вот, плюс-минус 30, плюс-минус 20 микрон для шестого э, и седьмого, соответственно, классов точности. Далее, если это необходимо, ну, как, как показывает статистика, э, если... В 2000-х годах мы в основном изготавливали в среднем два плюс слоя, то есть мы изготавливали либо двухсторонний в большинстве мест. Ну, или как это как-то статистически именно... Статически именно Средним, да, то есть мы брали количество типа номиналов, складывали э -э, слои и получали, что мы изготавливаем в основном двухсторонние платы, э -э, ну, может быть, э -э, с маской, может быть, с маркировкой. Э -э, на сегодняшний момент мы уже э -э, плотно, э -э, прочно, вернее, э -э, изготавливаем 4 ⁇ То есть маска стала ну, общем, обыденным делом. Маска выпускается так же, как и фоторезист, жидкая, то есть это двухкомпонентная, ну, по сути, эпоксидка с добавлением холоранта. И сухая пленочная. С некоторого момента мы ввели сухую пленочную, зеленую паяльную маску, но в основном применяем ее как технологическую для специальных элементов, которых снова повторюсь, мы будем говорить в других материалах. Мы наносим жидкую паяльную маску. Всем она хороша, за исключением, наверное, гарантированной толщины этого слоя, она жидкая. Именно поэтому при нанесении, наносится она через сетчатый трафарет, просто по продавливанием этой маски ракелем. Вот на стыках поверхность отверстия, она здорово заужается, иногда приходится сталкиваться с мнением о том, что переходные открыты от маски. Ну, здесь всегда практически на переходных, которые мы После не открываем от маски всегда будет ну, такое посветление так вот маска затекает во все отверстия без исключения и вот основная технологическая трудность это последующее удаление если есть такая необходимость удаление этой маски из отверстий 100-500 микрон ее довольно трудно удалить поэтому если есть такие на плате есть монтажные э, отверстия, э, вот, попадающие в этот диапазон, об этом необходимо отдельно говорить. Мы будем собственно, отдельно э, разбираться, сможем ли мы э, обеспечить э, отсутствие металлизации в стакане, о, извините, э, отсутствие э, следов маски в стакане вот таких отверстий, или нужно будет предпринять какие-то дополнительные мероприятия для того, чтобы э, не было маски э, в стакане. Далее, ну, опять же, на обеих площадках мы и в случае, так как и любая маска, она тоже фоточувствительная, -фото на обеих площадках мы отказались и в, этом, в этой технологической операции мы отказались от использования фотошаблонов. Также рисунок мы переносим с помощью прямого экспонирования. Ну Вот здесь важные параметры. Применение прямого экспонирования позволило нам ну, максимально зауживать припуск в окне в паяльной маске. Мы можем сейчас обеспечивать до 25 микрон. Применение специализированной зеленой маски Помимо этого, позволяет обеспечить масочный мостик, ну скажем, в компонентах с шагом 0,4. Обеспечить наличие гарантированного наличия этого масочного мостика. Просто адгезии хватает. У специализированной зеленой, еще раз повторю, паяльной маски. Обычная паяльная маска, ну, в нашем случае это другие цвета. Ну, здесь на самом деле получается так, что как повезет. И бывали такие случаи, когда на изготовленной плате масочные мостики шириной меньше чем 150 микрон присутствовали, а вот при монтаже, при нагревании маска отшелушивалась и в общем, было неприятно это видеть на изготовленных платах. Далее маска удаляется. Еще раз о трудностях с удалением жидкой паяльной маски. И если есть такая необходимость, мы наносим на поверхность печатной платы маркировочные знаки позиционные элементы, контуры, их контуры ну и какие-то другие необходимые надписи. Здесь о небольшом бонусе можно сказать. Мы, в принципе, никогда не изготавливали печатные платы, не наносили, вернее, маркировочные знаки сеткографии из из по причине того, что ну, это довольно громоздкая технология но и затратная по времени, и в нашем случае в общем, она была неоправдана поэтому мы применяли другие методы. Опять же, на обеих площадках, если мы говорим о белой маркировке, мы применяем специализированные принтеры. Так вот, бонусом может являться то, что мы можем наносить на каждую плату сквозную нумерацию номер платы в партии, данной конкретной партии. Осталось нам на поверхность проводников на стенке отверстий на открытой участке отмазки нанести финишное покрытие. В качестве таковых сейчас мы используем припой pos 63 и два вида иммерсионных покрытий золото и серебро. На этом слайде значит Приведены выдержки из соответствующих стандартов. Значит, по припою стандарты не регламентируют толщину припоя, так же, как и наши стандарты ограничивают только наплывы. Ну, по иммерсионному и покрытию и серебру. Здесь параметры приведены. Стандарт 4553 описывает две толщины, тонкое и толстое серебро. Мы применяем толстое серебро. Ну и анонс. В ближайшее время мы планируем введение иммерсионного олова как более бюджетное, более бюджетную замену драгосодержащих покрытий золота и серебро. На этом мы закончили значит, все о технологии. Значит, для того, чтобы ознакомиться с типовыми сборками предлагаю перейти на наш сайт в разделе техподдержка, далее раздел помощь конструктору и подраздел типовые конструкции печатной платы. Еще раз информация о том, что с 1 июня мы полностью перешли на новый материал. Это раз. Ну и какое-то время мы работали на... мы заменили, вернее, предыдущую типовую сборку по четырехслойным конструкциям. А вот с 1 июня мы заменили и 6 и 8-слойный. Хотел бы объяснить, почему это произошло. Ну, на том этапе, когда мы только начинали производство многослойных плат, ну, было далеко еще до разного рода импедансов и тому подобное. И мы выбрали ну, вот на тот момент э, структуры, которые нам показались э, удачными и удобными. Но э, после того, как э, многослойные конструкции довольно плотно вошли, в жизнь мы стали в большом количестве их производить и особенно после того, как появились у нас возможности по контролю импедансов, мы стали получать замечания о том, что всем хороши типовые конструкции, но они не позволяют, ну если можно так сказать, сэкономить, да? вот при той, э, толщине, ну да, кстати, эти, э, картинки, они вот таким образом э, таблички э, для ознакомления кликабельны. Э, то есть, э, скажем, если мы говорим о диф на внешних слоях, то вот в предыдущих конструкциях вот это было довольно большим значением. Ну и э, просто ну, не, не, не жизнеспособны были э, такого рода э, параметры. Который, надо было который нужно было закладывать в ширину проводников и зазора. Мы провели общем, некоторые внутренние переговоры, посмотрели на мировые практики и решили, что мы готовы перейти. Ну, вот здесь уже это практически зафиксировано, да? то, что мы в один слой кладем припределение для того, чтобы упростить разработку таких конструкций. Ну и в случае, если, скажем, для вас для вас требования у вас присутствуют дифпары, пары, у вас присутствуют полоски, но вы не предъявляете жестких требований по допускам вы можете разработать такую печатную плату и не сообщив нам о том, что присутствуют такие элементы на ней получить, ну в общем с довольно с хорошим с хорошей повторяемостью, но правда без без документального подтверждения, тем самым вы имеете возможность удешевить изготовления ваших, вашей печатной платы. Ну, теперь мы переходим. Значит, ну, таким образом, вернее, по ходу рассказа мы касались, и я надеюсь пришло понимание того, что такое типовые и что такое нетиповые. Ну, для, для закрепления значит, это сама по себе. Это, это собственно, по сути, во-первых, это конструкция. Мы имеем внутреннее ядро или внутренние ядра и внешние слои в виде фольги. И типовыми мы называем то, что мы задекларировали, а нетиповыми это то, что по той или иной причине вам необходимо, есть, что какие-то изменения внести. Если при этом заказ, объем заказа, площадь заказа выходит за рамки одной технологической заготовки, то никаких повышающих коэффициентов вы не получаете. Ну, если там, не, вы применяете просто обычный стеклотекстовик, да, не применяете там, покрытие иммерсионное золото или не дай бог применяете Роджерс. Да. В этом случае вы получаете обычную стоимость изготовления. С этим мы, надеюсь, разобрались. Теперь о, о, об альтернативном методе сборки пакета, метод попарного прессования. Этот метод, когда в качестве ну, внутренних ядер, с внутренними ядрами ничего не меняется, а вот в качестве внешних слоев внешних слоев применяется базовый материал он может быть односторонним или двусторонним. Ну вот Односторонним я не буду затрагивать, мы вообще не применяем такое, такой вариант. А, а вот в качестве двухстороннего в основном эту технологию мы применяем для сборки СВЧ-конструкций. У, у нас в нашем распоряжении материалы, компании Роджерс 4000 серия недавно мы ввели 3000 серию 3003 но в основном основ, основное распространение пока имеет 4000 серия на, на приведенном рисунке более сложная конструкция то есть каждая Каждый из ядер предварительно может быть проведено через линейку, но, по сути, может быть почти изготовлено для внутренних ядер. Это уже, по сути, изготовленные двусторонние платы с внешней стороны немножко по-другому, но, тем не менее, то есть мы таким образом можем получить несквозные переходы. Помимо этого, Roger с 4000 серии довольно неплохо комбинируется с теплотекстолитом и может быть и напрессован как через свой родной 4450, а также и через любой из припрыгов FR4. Насколько, насколько это нужно? Я немножко, наверное, забегаю вперед, но тем не менее, это может оптимизировать стоимость, но ну, на наш взгляд, в случае, прежде всего, какого-то массового производства. То есть, как правило, внутренние слои используются для размещения там, питания, а основные свч Сигналы протекают по внешним слоям. И есть желание в э, ну, верхний и нижний э, слой применить Роджерс, э, а внутренние слои оставить э, стеклотекстолит. Так вот при массовом производстве, при больших сериях это оправдано. При э, небольших э, сериях э, но все, конечно, зависит от нашей, в, нашем, в нашей жизни, все зависит от, ну, от, курса, да, от курса доллара. Вот материал очень, если сравнивать его с, со стеклотекстолином, это порядки. То есть материал на порядок дороже стоит, чем стеклотекстолит. Так вот в небольших партиях большой, большой разницы, и мы ее не делаем, ее нет. С точки зрения технологической, есть один нюанс. Материал Rogers обладает очень небольшим коэффициентом теплового расширения по оси Z, в отличие от стеклотекстолита. Он у FR4 обычного и с повышенной температурой разный, но и тот, и другой больше, чем у материала Роджерс и если если предполагается что изделие ваше изделие будет работать в большом температурном диапазоне и возможны перепады плюс минус плюс минус то переходные отверстия ну и монтажные будут подвергаться разрушающему действию от этого расширение по по пазет вот, примерно так но ну, на самом деле в нашу практику если говорить о СВЧ материалах входят все больше входят вернее все меньше э, мы встречаемся с обычными конструкциями, то есть просто обычная многослойная плата э, без э, дополнительных элементов. Все больше и больше э, приходится сталкиваться с конструкциями, с кон, с конструкциями э, там, доступ на внутренние слои, э, металлизированный торец, много-много-много э, чего. Поэтому говорить о том, что э, Rogers-, и, Rogers, и, Rogers вернее, это простые конструкции, мы все меньше и меньше об этом говорим и больше Rogers у, у нас будет в других, в других вебинарах. Значит, на этих табличках вы можете видеть линейку материалов на нашем складе мы поддерживаем довольно широкий и, что важно, это, ну, по сути, мы постоянно вот эту номенклатуру мы постоянно поддерживаем на нашем складе и имеем довольно хорошие контакты с компанией. Даже если вдруг случилось так, что пришел какой-то очень большой, большой заказ и какой-то типа номинал у нас совсем ушел, ну, мы довольно, довольно оперативно восполняем этот пробел. На самом деле, конечно же, линейка и Роджерса 4003 и 4350 она шире, что касается и толщины ядра и фольги и фольга здесь еще в объеме 35 есть еще и 70 у компании Rogers. Но не случайно родился именно такой ряд материалов, это просто по статистике. Когда-то мы начинали общение с этим материалом как с давальческим материалом. Постепенно мы накапливали статистику ну и в общем, пришли к тому, что вот эти толщины наиболее востребованы. и Их мы в общем, ввели в свой обиход и поддерживаем на складе какие-то другие не в ущерб вот этим материалам толщина вернее Наверное, возможно, но тому должно быть обоснование. То есть, либо мы по статистике будем наблюдать рост запросов, ну, либо, либо просто будет, будут какие-то объемные заказы, когда нам потребуется закупка такого материала. Ну и обращаю еще раз внимание на то, что и это в общем -то, понятно для тех, кто разрабатывает СВЧ конструкции, что в спецификации материала Роджес указывается толщина ядра без учета фольги. То есть, вот здесь На всякий случай мы приводим еще и а, суммарную толщину печатной платы. Возможно, кому-то это будет а, нужно. А, следующий вид а, конструкции а, печатной платы на а, алюминиевом а, основании. А, ну, довольно много, большой объем заказов на односторонние печатные платы на алюминиевом основании, но там мы имеем дело с заводским материалом. То есть мы завозим материал двух китайских брендов, когда на алюминиевую подложку через те проводящие припрок уже напрессована медная фольга. Мы сейчас говорим не об этом. Мы имеем возможность по той или иной технологии, изготовленную двустороннюю или многослойную печатную плату, мы имеем возможность через теплопроводящий припрек Arlon 92 mL напрессовать на лист алюминия различной толщины. Мы применяем марку алюминия 5052. Орлон, для тех, кто не знает, перестал быть брендом. Компания была куплена компанией Rogers. Теперь вся линейка Орлон принадлежит компании Rogers. Вполне возможно, что постепенно будут какие-то позиции выводиться. Материал Орлон также есть в нашем распоряжении, но об этом я позже, позже наверное чуть-чуть расскажу и покажу. Ну и соответственно специальные припрыги, которые мы применяем для вот такого рода конструкций. Единственное, о чем не говорилось вот в этой презентации, это вот припрыги 49M, низкотекучий. Он применяется нами в основном для сложных, ну, как я уже упоминал в СВЧ это доступ на глубину, это какие-то металлизированные несквозные пазы. Вот в этом случае мы применяем как раз материал. Тоже это материал Орлон 49N. Ну об этом также, также будет рассказано в последующих в последующих докладах. Снова предлагаю перейти на наш сайт. Так, на наш Сайт. Также в разделе «Поддержка» – «Технологические возможности производства». Здесь значит, наши возможности по, по топологическим нормам. Но я предлагаю перейти вот сюда. Здесь все материалы, которые мы применяем для производства двухсторонних и многослойных плат. Каждый материал может быть отфильтрован, вот тот самый материал Орлон, который есть в нашем распоряжении. В настоящее время мы разрабатываем технологию прессования и Орлона в том числе, но пока говорить о том, что прям вот это перспектива ближайших месяцев пока, конечно, рановата. Значит, на этой страничке вы можете посмотреть материалы в наличии, это, в общем, то есть это, это все позиции, они никогда отсюда не уходят, это все наши складские позиции, но иногда случается то, о чем я говорил, то есть может получиться так, что материал полностью со склада выбран и мы срочно стараемся его а, привести. Значит, Помимо, собственно, всей линейки можно посмотреть еще и на данные от производителя по э, то, что я, в общем, приводил э, в своей презентации. Возвращаемся к презентации. Если Значит, напоминаю вам о том, что если вам нужна электронная версия данного доклада, напишите нам на соответствующий, соответствующий запрос на адрес вебинар Resonet.ru и мы вам ее направим.